Сегодня чудесный солнечный день. Ну, я за своими очками все ложусь. Надеюсь, что будет все хорошо. Иду вот, жду, через 20 минут надо будет зайти в оптику. А вот тут уже каштаново все цветет. Каштан. Каштан это мое дерево. У каждого есть свое. А мое дерево каштан. Интересно, около дома тоже уже. Там всегда все позже, потому что море недалеко. А здесь тепло, солнышко. Потрясающе сегодня. Солнце нет близкое облако. Ну, вот. Пройду немножечко. И будет у меня сделано видео. Так да, просто на память. Сегодня 23 мая 2022 года. Весна такая печально грустная, но у меня сегодня праздник имени Блаженной Таисии Египетской, поскольку я Таисия, и меня назвали и нарекли в честь ее имени. Вот так вот, ровно через неделю День рождения, потом крещение. И осталось я с именем Таисия. Наградили меня чудесным именем Таисия, если перевести с греческого. Удивительное, поразительное, необыкновенная. Хотя, может, у меня такой поразительности и необыкновенности есть. Но удивления у меня хватает. Часто удивляюсь. Много всему. Выше всего, конечно, природа. Природа – это дивное дело. Я редко хожу по улицам, больше на взморье. Вот иду потихонечку, полепый Смотрю. Вот здание. Уже забыла, что это за здание. Я тут сто лет не было. Вижу Флаг. Европы и наш латвийский флаг. Да. Это что там? Там арт-отель Рома. Поворачиваюсь тихонечко назад. Еще немножко каштанов. И закончу сегодняшний старство маленький рассказик своего бытия. Всем желаю. Здоровья, настроение, несмотря ни на что, ни на что, я уверена, что будет все хорошо, должно быть. И придет мир к нам, в Европу, мир, в Украину. Всем удачи, всего доброго, добра! Может, у меня уже телефон-то выключался, а я тут все еще говорю чего-то.